Если до этого мы с вами знакомились просто с представителями нашей группы, с то вот сейчас мы с вами немножечко повозимся с причинами отделения от прочих приматов очень странная группы, которая называется гоминида. Гоминида – это отдельная семейство человекообразных обезьян. Происходит да, оно порядка 4 миллионов лет назад, от а то еще человекообразных. И про происхождение гоминид сейчас известно очень много. Но это вполне естественно. Люди, в первую очередь, интересуются своим происхождением, поэтому интенсивность психологических и археологических раскопок над римлянным человечеством исключительно в загадке. Но информация собрана сейчас, с конечной гигантской Надминаю основные характеристики нашей с вами группы триматов. Человекообразная, узконосная. Человекообразная, в отличие от мартышкообразных, имеют более длинные передние конечности, чем задние. В результате на земле частично выпрямленное положение тела, у них отсутствуют хвосты и, в общем, достаточно крупные размеры характерные. При этом самое первое наше занятие, сейчас эта модель для нас будет самой важной, модель к стратегия Это К-стратегия, Э-стратегия. Такие живые существа называются эр -стратегами. Что это такое эр-стратегия? Эр Именно так. Исключительно большое количество потомков, которые производят с одного захода. При этом оказывается следующая ситуация. Для эр-стратегов жизнь каждого индивида это существенная или несущественная Для них нормой является сверхмассовая смертность в рамках каждого нового поколения. Типовой пример. Треска за один месяц мечет порядка 2 миллионов акрин. При этом треска рыбы достаточно с продолжительной жизнью. Но правда в современном мире дорастать это максимального размера не дают, и раньше поймали. Но, тем не менее, 5-7 месяцев каждая каждой рыбе в течение своей жизни проходит. Миллионы оплодотворенных окремов. Вопрос, что произойдет, если из ее потомства 99% погибнут и выживет только 1%. А произойдет классическая катастрофа, страх. Смотрите, что получится. 1% от 10 миллионов, это сколько? Сто тысяч. В результате вместо двух стрясов в поколения, треска мама и треска папа. в следующем поколении на их место приходит сто тысяч. В 50 тысяч раз поголовье увеличивалось. К чему это приводит автоматически? А молодежник выедает всю еду до последней крошки. И после того, как вся еда, поскольку их не просто больше стало, а в 50 тысяч раз больше, быстро ли они всю еду выедут? Исключительно быстро. А что после этого произойдет со всем потомством данного вида? Еда кончилась, все, ребята. Что с потомством? Общая смертность, все. Вид прекратился вставание. В рамках наш стратегии что-нибудь подобное забота о потомстве может существовать или нет? Да ни в коем случае. Если о потомстве заботится, оно ведь, не дай бог, выживать начнет. А выживающее потомство – это страшно. В результате, приятная стратегия, нормой является массовая смертность. При этом всегда существует вероятность, что кто-нибудь из такой гигантской массы выживает. При этом черты э, какие-то индивидуальные особенности выжившего, в общем-то, не особенно и существенны. Это работа на больших массах организма. При этом, давайте смотрим, поскольку организм любой развивается из запасов желтка в яйцеклетке, сколько мама может передать своему детенышу, если она 2 миллиона экрена каждый месяц, какой запас, Энерговеществ может передать мать. А вы понимаете, что меньше грамм? Ведь откуда она берет желток для того, чтобы вложить его в яйцеклетку? Из своего тела. Это она отказывается от своих веществ. Классно? Значит, в результате минимальное количество желтка в каждой яйцеклетке. И эмбрион переходит к самостоятельной жизни, на страшно недозрелым с нашей точки зрения это Почему? А надо самому питаться на построение всего остального в яйцеклетке просто материала нет. Поэтому в случае Эрстратегова вкладывать в генетику развития какие-то сложные специальные приспособления, ведущие к построению специальных органов. Есть возможность или нет возможности? Да нет. Просто нет строя материала для этого хозяйства. Теперь, кто такие кастротеги? Кастротоги – это ка существа, точнее, виды биологические, которые по тем или иным причинам вынуждены сократить количество рождающихся потом. Учтите, что добровольно этого не делает никто и никогда. Это всегда результат приспособления к такому варианту среды, где больше просто невозможно рожать. Так? Да? Хорошо Итак, количество потомков падает В этом случае Сколько веществ санка Может передать каждому потомку? Больше А это значит, есть и возможность В случае К-стратегии Строить какие-то более специализированные тела да. да Это дорога к специализации Возможность построения Каких-то специальных девайсов Для освоения новых вариантов среды Плюс к этому для к -стратеги. жизнь каждого детеныша так же безразлична, как для ар-стратегов или нет? Нет. нет. нет. в случае к от выживания каждого зависит уже возможность выживания вида. Поэтому чем глубже К-стратегия, тем ярче будет проявляться забота о потомстве. Да? Вот в этом случае, конечно, забота о потомстве. Ну и теперь давайте с вами прикинем. Весь ход эволюции позвоночных на нашей планете. древнейшие позвоночная, ну самые древние я еще не знаю, но все равно не знаете. Рыбы от рыб происходит амфибия, от амфибии происходит рептилия, а от рептилии происходят птицы и млекопитающие. давайте попробуем на это можно не оценить как по-вашему кто более стратегично а кто более эстратегичны рыба или амфибия рыба рыба более эрстратегичны разумеется значит среди рыб во многих случаях сотни тысяч кринок откладываются в некоторых миллионы больше ни у кого такого не бывает амфибия ну амфибия от силы тысячи крин редкий случай, как правило, сотни, иногда десятки кривой. То есть намного более К-стратегично по отношению к рыбам. Хорошо, здесь сравниваем рептилия и сразу, А здесь кто более кастротетичный? Рептилия. Рептилия, рептилия. А почему? А, рептилия обычно поэтому нужно чтобы удерживать. Совершенно верно это значит, в каждую яйцеклетку надо какую массу желтка вкладывать? Ну, разумеется. То, что вы называете, там покупая в магазине куриные яйца, на самом деле это что такое? А это птичьи яйцеклетки. Какого размера яйцеклетки у черепах, крокодилов и прочих рептилий? Такого уж, как у птиц. А какого размера рыбья кра, черная кра, красная кра. Вы понимаете, что это рыбийцы клетки, икра. В результате, как по вашему, можно ли построить столько же крупных яиц, как мелкой икры? Нет, нет. Да нет, веществ у мамы не хватит. Поэтому, кто более К-стратегичен, кто более Р-стратегичен? или амфибия? Рептилии более К-стратегичен. То есть, смотрите, что происходит. По ходу эволюции нарастает кастротикизация, падает кастротикизация. Ну а теперь сравним рептилии с млекопитающими. Есть ли млекопитающие, которые бы рожали по 20-30 детенышей с одного закона? А почему? Жадные? Да. А рептилиям не надо жевать. Нифига себя. Скажите, пожалуйста, центр пустынной сахара. Это простые условия для выживания? А заодно много ли там млекопитающих живет. А вот рептилии живут. Но здесь совершенно другая. А как можно, поглядев на незнакомого вам зверя, на самом деле незнакомого вам видно, сразу сказать, сколько детенышей у него может быть с одного района. Хорошо. По количеству вот это называется сосков. Ага. Количество сосков на пару потому что стартовая пища детеныша – это молоко. В результате, если пара сосков, то значит норма рождения один. Да? Дело в том, что молочные железы парные и не бывает животных с единственной молочной железой. Кроме нас с вами, приматов, кто в нашей команде таких очень мало сосковых существ? Ну, вообще, мы в хорошей команде, сверхгиганты. Слоны, киты, да? Ну, и, правда, еще антилопы затесались. Антилопы и козы. Они тоже двух сосковые. Классно. Бычим. Ребят, сколько сосков выменим коровы? Слава богу. А то, что я решил, что даже это не, не, не знаете. Стрех сосковый варианта кошки, собаки, свиньи и так далее больше. побольше больше всего может быть у таких сумчатых зверей, которые называются опоссумы у них 14 то есть все, на самом деле у эмбриончика любого млека закладывается 7 пар сосков от подмышечных патень до паховой ярки. Да? просто у разных видов развиваться будут не все, а вот только некоторые это уже зависит Итак, больше 14 детенышей у млекопитающих с одного захода быть не может. А у рептилий может быть по два десятка, по три десятка, в редких случаях по 5 десятков. В результате из всех классов млеки саднака стратегично. Ну ладно, а по вы не знаете. Сколько детенышей может быть, чтобы не соврать, у крыс, допустим? У всеми обычными. 16 у крысы с одного захода, 16 у крысы не бывает никогда, вас обманули. Даже двойная матка грузуна, а у грызунов двойная матка, не выдержит 16 ходов, там просто берегусь не пройдет. Десяток случается, но редко. Среднее количество где-то там 7-8 детенышей. Больше, далеко не всякая казанка просто способна доносить до состояния рождения, до достаточной степени зрелости. Это уж надо, чтобы ваш очень Хорошо. Оказывается, что среди всех млеков существуют свои К-стратегии и свои Р-стратегии. Это понятно? Вот смотрите, млеки более стратегичны, чем все остальные, но и среди млеков. Хорошо, среди рыб. Можно найти своих К-стратегов, своих Э-стратегов. конечно можно. Есть рыбы, которые в один нерест по 20 крин, то не больше чем по 20. А это значит очень кастрационные рыбы, и у них, конечно, будет забота о потомстве. Да? Мы с вами приматы, одна из самых к но друг даже среди некоторых У нас с вами в норме, так же как у китообразных, кстати, люхов рождается только один детеныш с одного захода меньше просто нельзя эта ситуация крайне опасная случайная смертность среди потомства грозит полному исчезновению вида. Ну, как повышено биологически нормальная детская смертность у кастротегов даже у тех кто заботится о детях биологически нормальная детская смертность это примерно сколько 8, да, ребят, процентов 75-80 это биологически нормально. Причем, если вы думаете, что homo sapiens мы с вами исключение из этого правила, черт возьми! Я, например, приводил. Капитанскую дочку вы в школе проходили. Сколько было братьев и сестер в семье Гринева? Ну, он был восьмым. И вот, ребят. Это только два века как, ну даже меньше, чем два века. Один ребенок в семье считается нормой. Вообще-то во все времена это была тяжелейшая патология и глубочайшее несчастье. Один единственный ребенок в семье. По какой причине? Ну, если когда-нибудь почитаете роман Толстого Анна Кареновны, там же дивная история. Когда барышня страшно боится за своих детей. Не дай бог стролокина. У нее шестеро детей. И в этом случае никто не выживет. Вот просто ни один. Почему? Потому что взаимное заражение, средств против стролокина нет. В результате до конца 19 века вот эта самая чудовищная смертность, 90 процентная, касалась людей тоже. Вообще-то женский организм рассчитан на то, чтобы в течение жизни самка вида Homo sapiens sapiens десяток детенышей родила, по-всякому. Сейчас просто ситуация изменилась, а уж с возникновением мегаполисной культуры тем более. Но если вы хотите разбираться с тем, как по-настоящему устроена ваша тема, то от современных прикидок придется немножечко отказываться. Дело в том, что вашему организму глубоко наплевать на условия жизни в мегаполисе он к ним совершенно не приспособлен. Он приспособлен к совершенно другим условиям. Ну, потому что складывался он миллионы лет, и никаких таких автомобилей, лифтов, никаких таких полуфабрикатов готовой еды, да, никакого газа, никакого электричества наш организм не подразумевает. Это все должно делаться за счет физических нагрузок. Главная вообще причина развития массовых патологий в городах, в мегаполисах, это страшнейший уровень гиподинамии. Вот этот символ желаемого для мегаполиса. Стремимся к комфорту, стремимся, чтобы было удобно и не напряжно. Так вот, ваш организм с этим стремлением категорически не согласен. Это заболевание сердечно-сосудистые. Кстати, тресловутый геморрой – это никакое невожное заболевание. Это заболевание как раз сосудистой системы. Сигнал того, что из-за гиподинамии застаивается кровь в нижнем секторе тела. Учтите, если он учился, это значит ровно такая же история у вас. С половыми органами, со стенками чего-пузыря, но ну, со всеми соседями, которые в этом секторе находятся. Все следующее занятие будет посвящено как раз... Медицинским проблемам, которые возникают у человечества Не из-за происка каких-то вредителей А просто из-за конструкции нашего тела Из-за того, в какие условия мы эту конструкцию ставим И так же, такой КАР-стратегия немножко с вами разобралась Самое главное, что к стратегия совершенно не способна существовать без заботы о потомстве А уж при таком ми мизерном уровне рождаемости как у нас с вами, забота о потомстве превращается в первостепенной важности заказ. Дети должны выживать. Вот хотя бы 10% должны выживать, иначе видите сказать.